Помимо главного места фанатов Казань-Арена обустроена фан-зоны у чаши. Там проходят концерты и трансляции матчей, которые можно посмотреть на больших экранах. Анна Ахатова, Владимир Нелюбин,